Всем хоскилистам физкульт привет! Вы слушаете бананы и линзы. А сегодня их будут вести Денис Реда Зубов. Привет, привет! Денис Шевченко. Всем привет! Александр Вершилов. Привет! И я, Роман Чепляко. Вначале я хотел поговорить о машинном обучении. Как вы считаете, есть потенциал у Haskell в области машинного обучения, друзья? Конечно, есть. Нет? На, на самом деле есть, но учитывая популярность его, но завоевывать популярность там ему слишком сложно будет. Вот я вначале тоже так думал, я очень скептически относился, и вот в одном из предыдущих подкастов мы обсуждали библиотеку Майка Избеки, которая называется HLearn, это библиотека для машинного обучения на Haskell. И у меня возникали мысли, зачем, когда есть R, когда есть Python, есть Julia, есть MATLAB, вот эти все инструменты, которыми все пользуются. И кажется, что, во-первых, просто сложно набрать ту пользовательскую базу, которая уже есть у этих инструментов. Во-вторых, еще где эти инструменты выигрывают. Ну, например, я, я вот буду говорить про R, поскольку это то, с чем я больше всего знаком. R часто выигрывает в производительности за счет того, что там много чего реализовано на C, многие алгоритмы реализованы на C, и многие операции автоматически векторизуются. И, соответственно, на таких небольших объемах данных, она еще R выигрывает по производительности у чистого хаскельного кода. Ну и... Непонятно, да, зачем переизобретать велосипед, когда вот эти инструменты есть и отлично работают. Но когда я немножко погрузился в эту тему, то оказалось, что работа это не ужасно, как только у вас начинаются, ну, скажем, такие средние данные. Я не говорю про Big Data, когда вам надо э, кластер поднимать. Но э, объемы данных э, там даже... Ну, вот в моем случае это были порядка там десятков миллионов э, data points, которые надо было проанализировать. И уже на этих эм, объемах данных э, R вылезает за объемы памяти, оперативной памяти моего ноута. Рома, а что такое data points для тех, кто в танке? Это строки а, ну, в с, таблице? А? Это строки в таблице, не? Да, да, да. То есть э, машинное обучение как работает? У вас есть какие-то наблюдения, которые вы уже сделали? Вам надо на основе их составить какую-то модель. И на основе модели вы дальше будете предсказывать поведение на будущих экспериментах. Ну, момента, это одно наблюдение. Да, да, это одно наблюдение, одна строчка в таблице. И вот в тот момент, когда у вас это все не помещается в оперативную память, все становится внезапно плохо. То есть, я немножко погуглил, вот что советуют в интернетах. Ну, во-первых, конечно же, советуют просто взять побольше машинку. То есть, где-нибудь на DigitalOcean взять машинку там с, не знаю, сотни гигабайт памяти, и авось туда все уместится. Что, в общем-то, и где-то правда, но, во-первых, это не склеится. То есть, если в следующий раз у меня в 10 раз будет больше наблюдений, то все, пиши пропало. А, Во-вторых, ну, это просто как-то не, не совсем красиво, да? Вот у меня есть нормальный ноут, который я могу оставить на ночь, пусть считается, то есть время само по себе не столько проблема. И тем более алгоритм, в данном случае я использую наивный байсовский классификатор, а алгоритм сам по себе без проблем может работать на э, стримах. То есть ему не обязательно смотреть на весь дейтасет сразу, как, например, вот когда мы матрицы факторизуем, там надо вот всю матрицу держать. А очень многие алгоритмы машинного обучения, они работают, они смотрят за один раз на э, один вот этот датапойнт, на одну запись. А, и кроме того, насколько я понимаю, многие алгоритмы вот для R они не написаны, не используют параллелизм по разным причинам. Но, ну, во-первых, во во мы знаем, что писать параллельные алгоритмы на C это не фан. Во-вторых, во на таких вот маленьких данных который там в память помещается, обычно алгоритм, который написан на C, если еще он как-то там компилятором векторизуется, то он обычно достаточно быстрый так. Вот. Но как только мы выходим за вот эти assumptions, за эти предположения, которые, например, в R делаются, то все становится резко плохо, да. И там рекомендуют либо больше памяти брать, либо использовать какие-то непонятные пакеты там FF и, и второй как-то называется. Что они делают? Они как-то прозрачно мапят данные с диска. Еще что-то в таком духе. Ну, короче, стремные пакеты непонятно... Так. А как у тебя вообще experience с пакетами в, uh, R? Я как-то пробовал, и у меня такое впечатление сложилось, что это большая мусорка, и ничего не работает. Ну, наверное, см смотря куда смотреть. То есть, какие везде, какие и на Hackage, например, есть вот этот Long Tail. Если ты возьмешь какой-нибудь пакет, который кто-то когда-то написал, никто не пробовал, то, конечно, есть вероятность. И для R очень много пакетов то, конечно, есть хорошая вероятность, что он не будет работать. Для мейнстримовых пакетов, вот я, например, нашел какой-то пакет, который делал вот эту байсовскую классификацию, Пакет написан для какого-то университета У него даже имя там Е, что-то 1071, как-то так он называется То есть это курс в этом университете, где этим штукам обучают И для этого курса написан R-пакет Ну и он нормально работает Иногда, конечно, что-то ломается Очень забавно, когда ломается, то вам сразу показывают кишки да. Это опять-таки проблема из-за отсутствия строгой типизации и статической типизации, что вы там что-то не то передали, а в коде был опять какое-то предположение делал про данные, что-то там не выполнилось, и внезапно вам вываливается ошибка в духе значит, этот, «это значение не индексируется, например, таким образом». Вот. И там какая-то три, три строчки из э, глубины исходников этого пакета, который вы... И часто даже не очевидно из глубины как, какого пакета. То есть вы подключили пять пакетов, запустили какую-то задачу классификации, внезапно вам вываливается такая ошибка, где там три строчки показано, непонятно из какого кода, и говорится, вот э, то, что вы пытаетесь сделать, не имеет смысла. Ну, потому что ошибка пропагейтится. У тебя на уровне данных э, происходит что-то не то, и эти данные перекидываются в другие вызовы. Вот. Я помню ситуацию, когда э, с Руби я видел стек-трейсы ну, стек на 100 с лишним фреймов э, в длину, вот, э, в которых было там подряд 5 библиотек, и в какой реально ошибка произошла, абсолютно непонятно. Ну вот это еще хорошо, когда есть стек-трейс в R... Насколько я помню, то есть я не видел трейса. может я где-то не так его не включил или что, но я не увидел трейса, и поэтому там вот буквально там просто три строчки кода мне показывают без какого-либо контекста, без намека, откуда оно пришло. Так вот, короче, в R с этим все плохо, а с другой стороны, в Haskell мы знаем, что с этим все хорошо, мы часто это не ценим, мы принимаем это как должное, и вот когда мы обсуждали несколько выпусков назад библиотеку EchLearn, я говорил, что идеи, которые там используются, они очень просты. Вот эти все маноиды. когда я разобрался, в чем там дело, мне показалось, да ладно, ну, ну это же очевидная идея, и там любой бы так сделал. Но... Чем больше я погружаюсь в эту область, тем больше я начинаю ценить то, что Майк делает, и насколько оно должно быть неочевидно для тех, кто занимается машинным обучением, потому что нигде больше оно таким образом не сделано. А идеи очень классные. Э, идея в чем, что вы когда э, тренируете свою модель, у вас э, это моноидный гомоморфизм. То есть э, если вы разобьете ваши данные на три куска, на каждом куске тренируете модели, то сами модели вы тоже можете склеивать. Часто это эм, эффективнее, да, чем просто запоминать данные и заново перетренировывать. И это дает вам автоматический параллелизм, это дает вам э, стриминг. То есть вы можете инкрементально читать данные с диска и тренировать свою модель. И добавлять, вот по мере того, как вы читаете данные с диска, вы добавляете в свою модель больше и больше данных. И а -а -а. Это Mm -hmm. Подожди, ты сказал про гомоморфизм, но тут же дело, по-моему, в том, что там сет твоих данных на кассеты должен делиться. И там, наверное, это используется. То есть там вот в абстрактной алгебре есть там теоремы про, про, про то, как... Ну, у тебя это, наверное, группа там, с какой-то операцией, да? Иногда эта группа... Там, значит, такая тема, что когда эта группа, то некоторые алгоритмы работают еще более эффективно, которые могут использовать эту групповую структуру. Но в принципе достаточно моноида. Ну просто вот ты про гомоморфизм, гомоморфизм сказал, это, это к чему было? А, ну гомоморфизм, вот смотри, у нас сам дата-сет образует моноид. Если у нас есть угу. 10 наблюдений и еще 20 наблюдений, мы их можем склеить и получить дата-сет из 30 наблюдений. С другой стороны, модель. Вот мы на дата-сете угу. из 10 наблюдений построили модель и на сете из 20 наблюдений построили другую модель. Мы модели тоже можем склеивать. И гомоморфизм говорит о том, что если мы натренируем модель на каждом дета-сете и склеим модели, или если мы склеим сеты и натренируем модель уже на склеенном сете мы получим один и тот же результат. Это то, что называется моноидный гомоморфизм. Но подожди, обычно гомоморфизм — это когда, ты, когда у тебя есть какая-то структура алгебраическая, и ты хочешь... Сет, который используется в этой структуре, да, ну, <coughs> и уменьшить. То есть, ты хочешь э, взять какую-то особенность, ее сохранить, и все остальные выбросить. То есть там обычно идет от большего к меньшему. Ну, то есть, например, у тебя есть э, группа там целых чисел, и ты хочешь э, от целых чисел там э, оставить только тот факт, там, четные они или нечетные. Вот это как бы гоморфизм. Но не обязательно, То есть это тоже будет пример гомоморфизма? То, что... Еще то, что ты говоришь, напоминает о понятии forgetful functor, забывающий функтор. И это то, что используется при определении свободных структур. Вот я, я, я, с точки не, не, я с точки зрения теории категории это не знаю. Вот, а, я, но я но считаю... нет, гомоморфизм алгебрический возникает где угодно. То, есть то, что ты говоришь, да, это тоже пример гомоморфизма. Если мы, например, возьмем, как ты говоришь, кольцо целых чисел, Возьмем, факторизуем по какому-то модулю, по модулю 3, например. Тебе даже кольцо не нужно. Ну, что же не нужно? У тебя гомоморфизм определяется с учетом той структуры, которая тебе нужна. Если тебе надо кольцо... я имею в виду, что ты мог взять для примера структуру попроще, чем кольцо. Не суть. Да, да, абсолютно. Ну, это гомоморфизм определяется для любой алгебрическое для любого как бы, понятия. Есть моноидные гомоморфизмы, есть гомоморфизмы колец, есть гомоморфизмы групп. И определение очень простое. Вы берете операции, которые там определены, вы берете законы, которые для них определены, и фактически, когда вы применяете гомоморфизм вот, к результату операции и к операндам, то результат должен быть тем же самым, и все законы как бы должны сохраняться. Так, если на пальцах. В применении к моноидам это... Ну вот пример э, самый простой моноидного э, гомоморфизма это вычисление длины списка. Да? То mm -hmm. есть... а, смотри, почему я тебя спросил. Ты в примерах, которые ты до этого говорил, ты говорил, что у тебя есть изначально э, не, не, не, небольшой какой набор данных, да, который ты там натренировал. Вот, и ты их потом склеиваешь и получаешь больше набор данных. Вот это у меня перестало клеиться. А ты думаешь, что если я склею два набора данных, я получу меньше набор данных? А, нет, я как раз вот этого не думаю, и поэтому я у тебя спрашиваю. А, нет, ну смотри, понятно, каким образом а, длина а, списка, вот это операция взятия длины, это моноидный гомоморфизм, да? То есть мы можем, где в качестве модои, моноида на числах мы рассматриваем моноид с нейтральным элементом 0 и операцией сложения? А ну, то есть да, список, это да. список да, и операция склейки Ну вот, а если ты подумаешь об этом То, а, например, ты хочешь построить там простейшую какую-то гауссовую модель Для этого тебе надо посчитать а, среднее значение и дисперсию Как считается среднее значение и дисперсия? Тебе надо посчитать сумму всех чисел Сумма всех чисел в списке — это моноидный гомоморфизм, согласен? Длина — это тоже э, гомоморфизм и для дисперсии там надо, ну, какую-нибудь условную сумму квадратов посчитать. Это тоже а, да. подожди, речь, речь идет о том, что ты используешь как бы несколько гомоморфизмов, а потом то, что у тебя на выходе получилось, ты склеиваешь. Ну, это один из вариантов. То есть, когда мы тренируем гаусовую модель, то это, у нас вся модель, да, она, ее как бы можно разбить на отдельный гомо Это не всегда так. И когда мы тренируем байсовский классификатор, то у нас будет там одна большая таблица, в которой мы будем записывать частоты, и когда мы склеиваем результаты от э, нескольких... Э, ну, склеиваем две модели, мы просто, условно, складываем эти частоты. Ага, ага, то есть, ну, в зависимости от алгоритма, который ты используешь, mm -hmm. ты либо хочешь это разбивать и параллелизировать, либо не хочешь. Не, не, параллизация yeah. параллелизация возникает тогда, вот если у тебя есть любой любая вот эта процедура гомоморфного обучения, то ты что можешь сделать? У тебя есть там, набор, дейтасет на миллион записей, ты его бьешь на 10 наборов по сотне тысяч записей. Каждый из них ты можешь независимо на своем ядре обучать, ты получаешь какую-то модель, и дальше ты просто 10 моделей складываешь. Вот тебе автоматический параллелизм. Ну да, я это имел в виду. Вот. А а что, что еще э, оно позволяет э, делать, например, оно позволяет э, кроссвалидацию проводить. То есть это когда вы разбиваете... Э, Разбиваете дата-сет на какие-то э, куски, на одних кусках вы обучаете модель, а на других вы проверяете, насколько ваша модель хорошо себя ведет. То есть там тоже можно гораздо быстрее это делать, если у вас э, есть структура гомоморфизма и так далее. Вот. Но для меня в данном случае важно что? Важно то, что банально я могу сделать свою байсовскую классификацию, которая работает в, за константную и очень маленькую память. То есть я могу читать CSV-файл с диска, э, тренировать модель, и это все делается, могу даже распараллелить как-то, если захочу. Это все делается гораздо легко в, на Haskell и с помощью библиотеки типа HLEARN. А на R это, наверное, делается сложно. Uh, то есть придется как-то вручную бить этот файл CSV файл, вручную uh, читать его чанками а uh, потом обучать и не факт, что модели потом можно склеить. Вот в R, например, я столкнулся с такой проблемой uh, R использует uh, факторы. Что такое фактор? Это uh, у вас есть строки, но строки из какого-то uh, заранее обозначенного набора строк. И... Enum, другими словами. Да-да-да, что-то типа Enum. Но в исходных данных, например, в CSV-файле, они, они представляются строками. Да? А когда вы их читаете, то R запоминает множество значений этого Enum, а сами значения заменяет просто натуральными числами. Так, ну, во-первых, оно меньше памяти занимает, и эффективнее с ним работать, эффективнее там сравнивать и так далее. Но проблема возникает тогда, когда у вас есть два сета. Один дата-сет тот, на котором вы тренируете, а другой, который, на котором вы должны, собственно, предсказать. И для них R создает разные факторы. Если у них немножко различается набор значений, ну, например, какие-то значения есть в трейн-сет, но их нет в тест-сет и наоборот, то там у вас возникает проблема. И из-за этого, например, надо прочесть полностью дата-сеты в память. Объединить их, посмотреть какой там общий, общий набор этих строк, и тогда уже из них создать фактор. Вот такие штуки. Ну хорошо, это я углубился в обсуждение машинного обучения. Я хотел на самом деле рассказать про библиотеку Ичлен, поскольку я начал ее, с одной стороны, больше ценить, с другой стороны, использовать ее оказалось не так легко, как я надеялся. Почему? Во-первых, я пошел на Hackage. На Hackage я нашел несколько библиотек. Есть H-Learn Algebra, h Classification. А -а -а. Да. А можно я один вопрос? А ты знаешь, да? что H-Learn а, Ну вот об этом я и рассказываю. Ага, -а -а. да. я а, хорошо. Он, он не был задеприкейчен еще вчера. То есть вчера я пошел смотреть на все вот эти а, пакеты и попытался их забилдить, они не билдились. Я пошел на GitHub... А, оказалось, что на гитхабе немножко другой код, чем на Hackage. В итоге я связался с э, Майком, и выяснилось, что он собирался их задеприкейтить, он просто не знал, как их на Hackage, поэтому там не было вообще никакого нотис до, до сегодняшнего дня. А, если вы сейчас пойдете посмотреть, то да, они задеприкейчены, потому что я объяснил ему, как это сделать. А, ну вот я, короче, с этим промучился, и что выяснилось, что... Многие из тех алгоритмов, которые там были, вот, например, в H-Learn Classification был Байсовский классификатор, сейчас его, к сожалению, нет в H-Learn. А, то есть, Майк, с одной стороны, он вроде как активно занимается этим проектом, с другой стороны, это для него research проект и вот он все там чуть ли не начал с нуля, у него какие-то новые идеи, которые он хочет попробовать. Поэтому, а, вот как, например, с R, мы можем говорить людям, если вам надо какую-то модель построить, вот идете в Air, там есть пакеты, там все работает. То в Haskell, к сожалению, так не работает, поскольку, во-первых, вам надо скачать этот код с гитхаба, во-вторых, он постоянно меняется. Майк сам говорит, что э, если вам надо что-то стабильное и работающее, это вам не сюда. И вот на эту тему я хотел погрустить, а, потому что, я же говорю, идея очень клевая, очень обещающая. Здорово, если можно было рекламировать Haskell таким образом, что вот приходите, у нас есть крутая библиотека, которая просто работает лучше, чем там, все аналоги в других языках. И она действительно лучше, но Майку вот, было мало того, что было. И он, например, выкинул все распределения вероятностей, то есть все модели, которые эм, основываются на каких-то распределениях вероятностей. Э, он говорит, я еще не придумал правильную правильный способ, как моделировать вероятностные распределения, поэтому я их себе повыкидывал. И сейчас там какое-то количество моделей у него реализовано, но значительно меньше, чем было вот в старом H-Learn, который задеприкатчен на и, и который не собирается. Вот такая вот вкусняшка. А кто-нибудь коммерчески занимается машин Learning в Махаскале? Я думаю, вопрос в это должен упираться, по тему того, что у нас вообще есть. Ну, я думаю, что если даже занимают, я не исключаю, что занимается. ну, смотри... Ну, просто это коммерческое преимущество, если кто-то занимается и не опенсорсит, и это тоже понятно. Ну, да, да. Ну, стартап Баса Ван и его брата Ройля... То, а, что... Подожди, а он же чем-то там про велосипеду занимался? Да, да, да. Ну, про велосипеды, но я так понял, что у них там какой-то компьютер вижен используется. Я не знаю, написано хаски или нет. У них было на питоне, там часть сишная была, а потом, когда БАС туда пришел, фирмы, эти ребята, которые этим занимались же, они еще до БАСа этим делом занимались достаточно давно. Вот, Потом туда, как я понял, БАС пришел и там постепенно все стало больше и больше переходить на Хаски. В 2013 году я вот с этими ребятами разговаривал на Зурихаке. Вот. Они рассказывали, как они эти делают компьютер-вижн, как они определяют эти велосипеды, почему это круто. Вот. А бас туда пошел только, по-моему, когда этот беттер закрылся. Да, ну есть много всяких стартапов, где, наверное, есть в каком-то объеме Machine Learning, но, во-первых, непонятно в каком объеме, непонятно что они используют, может они используют действительно какие-то э, стандартные решения на других языках, может они что-то на коленке делают. Больше вот э, Объемной такой полноценной информации, к сожалению, у меня нет. Я думаю, что тут большой разлом вообще между э, теми, кто увлекается именно машинным обучением, да, не программированием, не функциональным программированием, а именно машинным обучением. И тем, о чем ты сейчас говоришь, потому что на Haskell оно безусловно лучше, оно будет параллелиться, там есть куча этих алгебраических фишечек, которые там Haskell'исты любят. И порог входа, как следствие, он ну выше гораздо если ты хочешь если ты вот с нуля берешь и изучаешь например машинный learning да если ты там не программист со стажем хотя бы в несколько лет тебе гораздо проще изучить его на компотеер тебе нужно понять же ехать в предметную область и там учить еще какой-то сложный язык программирования к тому же оно ни к чему поэтому тут на, на тему того что вот так взять продать хаскил я, я очень скептически отношусь я согласен, и это была причина моего изначального скептицизма. Но сейчас я понимаю, что это очень реальная проблема, что люди реально от нее страдают. И когда, например, люди страдают, э, они же могут там, пойти выучить и выучить хэдуп или что там еще используется в бигдейте. Я, я думаю, если хорошо продвигать Хаски, если продать ему каким-то э, людям, которые формируют общественное мнение, э, то можно таким образом, и Хаски, наверное, продать. Ну и опять-таки, если бы он был готов, я сначала думал, что я возьму Ичлерн и все будет круто работать, оказалось, что Ичлерн в таком вот состоянии, когда его еще рановато продавать, к сожалению. А ты в последнее время, Рома, вообще хочешь очень продавать Хаскель, я заметил. Тут есть, есть какая-то причина или нет? Нет, я бы не сказал, что я хочу его продавать. Я просто э, стал, как раз наоборот, я стал больше смотреть на какие-то другие языки, на другие технологии и стал больше моментов замечать, где его можно продавать. То есть я, я сейчас на хаскейство смотрю как на таких бедных-бедных людей, которые сидят в своем гето и... Э, ну вот такая из изолированная, изолированная группа. И я смотрю, насколько много возможностей для них э, куда-то еще э, входить в какие-то другие сообщества, если бы у них было желание. И Майк, кстати, это делает. Э, правда, у него работа более основана на э, research, чем на практические применения. Но он э, публикует, вот у него есть три статьи, на конференциях, по крайней мере две статьи на конференции, которые не про функциональное программирование. То есть он информирует сообщество Machine Learning, что есть такой язык Haskell, и вот смотрите, на нем можно такие клевые штуки делать. И это, я считаю, правильное направление, в котором надо двигаться. Может быть. Я просто каждый раз, когда мне в голову приходит мысль о том, что Haskell попродавать, я вспоминаю статью uh, beating the averages uh, классическую про язык этот блаб, да и как, когда там автор говорит что uh, типа мы пишем на Lisp и uh, это наше конкурентное преимущество если там наши соперники хотят использовать блаб, то пусть используют blab вот и эта мысль меня как-то расслабляет и я продолжаю сидеть в своем Хаске где-то и, и в общем писать код ну, это хорошо либо в том случае, когда ты сам создаешь компанию, либо когда ты нашел компанию, которая делает то, что тебе хочется. Я сейчас в таком состоянии, когда э, мне интересна какая-то область X, и я хотел бы работать в области X и применять там Haskell, но там никто не хочет по пока что такого конкурентного преимущества, и это, в частности, моя э, работа и моя проблема, чтобы продать этим людям Haskell, и объяснить им, что да, это дает конкурентное преимущество, если он если дает. Денис Шевченко, расскажи нам, какие еще языки дают конкурентное преимущество. Есть еще один язык под названием Go, который дает офигительное преимущество, по крайней мере, судя по словам ведущих Голанд Шоу это довольно известный уже русскоязычный подкаст о языке Go, го", в гостях у которого я был вчера. Меня садили кучей вопросов, спрашивали от самых азов до глубин, что это такое за Хаскил, зачем он нужен, куда его применять и прочее, прочее. Я рассказал там и базовое вступление, рассказал про, кратко про историю, про то, что Хаскил сегодня и Хаскил... Там Даже 7, 8, 10 и более лет назад это небо и земля, что стало все значительно более вкусно, приятно. Распросили меня про стек, про мою книжку. В общем, у нас был полуторачасовой разговор. Мне понравилось. И как ты думаешь, хотелось ли тебе продать Хаскель, раз у нас сегодня... Я, то, могу... <смех> я сказал, что, знаете, друзья, и ко всем слушателям обратился, я сказал так, если у вас, пусть даже у вас после нашего общения останется одна единственная мысль, которую вы запомните, то пусть этой мыслью будет следующая. Хаскил не страшный. Пробуйте, экспериментируйте, он давно готов для продакшена, вперед. Вот такой я, я... я слышу отголоски Саймона Пэттона Джонса. Ну, если него? нет, но если ты услышал отголоски Саймона Пейтона Джонса, значит я это воспринял как большую честь для себя, серьезно. Просто. Кстати, про Саймона Пейтона Джонса мы вроде бы не упоминали в подкасте. Я хочу его поздравить, он попал в Royal Society. это очень престижное общество в Британии. Это очень круто, я считаю. То есть это там у них общество с такой комьюнити с очень большой историей, многовековой. А, и то, что туда попал человек вот из программирования, из функционального программирования, из Haskell, и так далее это очень круто. Вот он же, он же там занимается еще образованием в Великобритании. Так а, что... тут... а, Это очень образовательно. Так что тут можно добавить знай наших, да. Я хотел объяснить, почему, почему отголоски сами на Джонса? У него есть отличная и презентация, и статья, и видео где-то есть на тему, как делать доклады и как давать презентации. И это у него один из слайдов. Я думал, что Шевченко именно оттуда потянул эту идею. Он вот так и говорит, прямым текстом говорите, если вы хотите, там, если вы запомните только одну вещь из моего доклада, то эта вещь должна быть что-то, ну, вы должны объяснить. А может уже говорили а... про это в одном из выпусков. По моему Костя Рубников, что я, а, я что Это... хотел бы еще добавить про э, наше общение. Э, мне стали задавать несколько специфических вопросов. Дело в том, что прямо в режиме онлайн, в процессе за... в записи, они брали вопросы из с... своего Гуланг-шоу-чата и там спрашивали. Спрашивали различные вещи. Ну, естественно, не обошлось без... Вопросы про монады. Ну, куда же без них-то? Если мы говорим о Haskell, то мы не можем не упомянуть монады. Естественно, стали спрашивать, там, а вот в Ирланге есть вот это. А как там в Haskell? Вы знаете, я не знаю Ирланг. А вот как там работает Garbage Collector? Какие там его внутренние устройства? Я говорю, я не знаю про Garbage Collector. Я знаю, что просто он есть, он работает. Это, кстати, это очень забавно. Многие, вот я это и у гоферов замечал, и у джевистов это очень популярно, у дотнейчиков обсуждать, как работает Garbage Collector, и там, ну, вот чуть ли не на интервью это спрашивают, вот эти все детали, как его тюнить. да. честно скажу, что я очень-очень условное представление мне о том, как работает Garbage Collector. Пару раз приходилось его тюнить. Мне кажется, все же стоит прикидывать, потому что каждый Garbage коллектор он эффективно решает какой-то класс задач и начинает плохо работать, если задача в этот класс не попадает. Поэтому если хотя бы знать общие вещи, хотя бы в форме рецептов делать так, потому что иначе будет плохо, это полезно, потому что в том случае, если задачу можно решить способом хорошим для garbage коллектора или плохим, то желательно выбирать все же хороший. Поэтому ну, хоть что-то знать, мне кажется, стоит. Э, ну, вот я со своей стороны ну, сказал: знаете, я не сталкивался в моей работе на данный момент. Я не сталкивался еще с такими задачами, которые потребовали бы от меня не то, что знание э, работы Горбыш-коллектора, а которые потребовали бы от меня вообще мыслей о коллекторе. Саша, с тобой сложно спорить, понятно, что значит. О чем-то лучше, чем об этом не знать. С этим никто не спорит. Но насколько такое знание actionable, тут не очень понятно. Во-первых, у нас нет, вот, насколько я понимаю, в Java да, там можно выбирать, какой гарбач коллектор использовать. У нас такой возможности нет. У нас он один-то можно потянить количество поколений, можно потянить какие-то размеры этих у нас поколений. Можно менять. Например, в На старшем поколении можно использовать. Либо Сейчас копирующие либо, либо in-place, который а, в разных я, случаях я Это в рантайме, ну, в RTS ну, опция да. задается или при линковке? В RTS. А, интересно. Джентльмены, а я думаю, вы просто с разных э, мест идете, и получается вот такое вот э, недопонимание. Просто если э, вот Рома, например... Э, занимается в основном тем, чтобы там качественно, как-то очень корректно описать там бизнес-логику, например, да. да? Я не знаю, чем ты там еще занимаешься, вот, а Саша занимается какими-то вещами, которые э, performance-critical, да, и, естественно, возникает такой очень разный взгляд на вещь, когда, с одной стороны, даже не задумываешься про то, что там есть garbage коллектор и про то, что он сколько-то работает, вот, и в первую очередь важно, чтобы это работало сколько-нибудь э, правильно, желательно совсем правильно, и э, не, не, не супер долго не то, не то чтобы очень быстро а просто не супер долго вот и если ты вот оптимизируешь какой-то performance critical часть, ты невольно думаешь про это все наверное ты где-то прав я могу сказать что безусловно у меня встречались задачи где надо было сделать чтобы код работал быстрее первое на что я смотрю это как правило алгоритм то есть если какой-то код работает э, медленно. Вот тут, кстати, большая разница между тем, что э, рассматривать какой-то ну, настоящий код из <laughs> real world, э, из, из продакшена, который делает что-то сложное, или рассматривать какой-то маленький inner loop в какой-то библиотеке. Вот э, то, чем, например, зан занимаются там Йохан Тибель, э, Брайан Салливан. Э, их э, experience конечно, всегда очень интересно читать и слышать. Но я не, не знаю, насколько он используем в, ши, в широком сообществе, потому что они работают над маленькой библиотекой, там, над какими-то контейнерами или текстом. А у них есть какая-то маленькая-маленькая функция, и они просто оптимизируют все из нее. Это не те задачи, с которыми, как правило, сталкиваются большинство программистов. И в моей практике, в первую очередь, надо посмотреть на сам алгоритм, что-то распараллелить, что-то закэшировать. Вот такого рода преобразование. А если это не помогает, иногда мне приходилось вот сталкиваться с тем, когда garbage collector был сильно медленным, но в таком случае просто надо меньше, меньше памяти есть. Да? Если вы оптимизируете ваш код так, что меньше данных одновременно находится в памяти то garbage collector быстрее работает. то есть этим в общем-то практически ограничивается мои познания в области оптимизации горбочка но я же говорю еще там есть несколько чисел которые можно потюнить но опять-таки вы их тяните смотрите просто как как он на это реагирует кстати, я еще со своей стороны хотел заметить один вопрос, одну претензию, которую один из ведущих предъявил к Хаскилу. Он сказал, что есть такая вот проблема, что там импорты модулей по умолчанию не квалифит. Поэтому, если у нас есть много импортов, и у нас есть много кода, то так трудно понимать, откуда какая функция. И он сделал такой упор. Многократно повторяю, что это проблема Хаскила. Я сказал, что, ну, во-первых, если мы говорим о проблемах, об объективных проблемах Хаскила, то есть и более серьезные проблемы, это во-первых. А с другой стороны, не стоит забывать о тех огромных преимуществах, которые есть в Хаскеле. И вместо того, чтобы фокусироваться на какой-то одной особенности, выдавая ее за большую проблему, в частности, тоже было сказано, что вот в ГО многие вещи можно сделать только одним способом, или там только парой способов, и больше никак. А в Хаскеле многие вещи можно сделать многими разнообразными способами. И это проблема, потому что это там, труднее, порог вхождения. Хотя, соответственно, я бы, с своей стороны, не сказал, что это проблема — это просто особенность, гибкость. Пожалуйста. Ну, если кто-то хочет э, послушать какими проблемами страдает Хаски с точки зрения разработчиков на го то сходите на Шоу. На момент записи нашего подкаста выпуск еще не опубликован, но, наверное, будет опубликован в ближайшее время. Да, это выпуск номер 55. Угу. Сходите, послушайте. У нас какое-то путешествие во времени произошло, когда Шевченко сделал анонс прошедшего выпуска, и мы, наверное, должны постараться выложить его раньше, для большего эффекта, выложить свой. Еще, кстати, насчет вещей, которые можно выложить, там, использовать и так далее. Недавно на Reddit было несколько тредов про то, что а давайте-ка сделаем метапрагму и выложим. Которая будет называться Haskell 2016, и она будет включать в себя кучу других кучу language extensions, которые есть в C и которые все используют. И, и всем надоело вообще их подключать, явно. Там был такой э, посыл, что да, давайте-ка определимся, какие вот, какие был language extensions мы бы хотели видеть э, включаемыми сразу. Вот. И если посмотреть по диагонали вот этот thread, то там люди перечислили просто все экстеншены, которые существуют. Ну, большая часть их, на самом деле. И мне вот интересно послушать, что ко-ведущие Бананы и Линзы думают на эту тему, что обязательно просто нужно включить, что вы включаете каждый раз, когда вы создаете новый пакет или новый модуль, если у вас в кабал-файле это не прописано. Overloaded strings. Ну, я думаю... нет. О, почему нет? Расскажи. Почему нет? Вот тут они и подрались, да? Там на Reddit все передрались? Насчет Overloaded Strings, да, в общем-то нет. Ну, проблема с Overloaded Strings состоит в том, что она ведет к различным ambiguities при выводе типов. Справедливости ради можно сказать, что где вы используете strings, и они не ведут к ambiguity, значит, вы используете ну, вот тот самый список characters. То есть, наверное, вы что-то делаете не так, как правило, да? Да, но ну, неправда. Um. Если у тебя топ-левел функции все uh, с сигнатурами, то тебе не так уж часто нужно там явно проставлять uh, сигнатуры для оверлайда strings. Не, ну, я, я они, просто... они, как правило, выводятся. Uh, как правило. Ну, в, например, если ты берешь length от, от какой-нибудь строки, и, ну да, это немножко притянутый за уши пример. потому ну, что если, без если ты раз. в что-то делаешь, тебе нужно прям каждый раз писать аннотацию типа, если ты в проекте это делаешь, то я не думаю, что это проблема. Я просто э, говорю чисто из опыта. Э, когда я работал в Signalvine, то поначалу я расставлял э, прагмы в каждом файле, потом меня это задолбало, я просто начал их выносить в кабал-файл. Так, чтобы они работали... Ну, то, что называется default extensions. Чтобы они работали на всех модулях. И стал их выносить и смотреть, что-то ломается и, или ничего не ломается. И, например, когда я попытался вынести overloaded strings в cabal-файл, то там пару модулей сломалось, где-то, значит, возникли ambiguities. То есть это не то а, расширение, которое... Абс... Ну, вот... Пример расширения, которое вряд ли что-то сломает, и которое хорошее. Вот Multiway привела... if. Ну, кстати, да. Кстати. А, э, вот я всегда включаю Multiway if и лямбда кейс. Обожаю два этих расширения. Да, да, они, они приятные. И тут еще можно сделать такой аргумент, почему их стоит включать, потому что по, по дефолту. Потому что иначе их value гораздо ниже. То есть это такие маленькие синтаксические расширения, которые делают твою работу немножко приятнее. Но если каждый раз, когда ты хочешь их использовать, тебе надо пойти там в начало файла и что-то там длинное непонятное написать, то от них как бы профит сразу становится гораздо меньше. И для того, чтобы encourage их использование, можно их по дефолту включать. Нет, я хотел сказать про scoped type variables. Это расширение, которое вряд ли что-то сломает, но... То есть потенциально оно может сломать, но, может. Вряд. но вряд ли. Mm -hmm. И если оно что-то сломало, значит, пойти и по фиксите. И overall, я бы сказал, что оно очень хорошее и позитивное. Я очень рад, что Ричард Тайзенберг наконец написал э, в самом верху вот, документации на хадуках, э, в пакете Singletons, что он требует э, это самый scoped-type variables, потому что каждый раз, когда я до этого ставил singletons, там где-то это внизу было написано, там вот список расширений, которые обязательно нужны, я пропускал scoped-type variables, и у меня крашилась компиляция в, в, во время прогона типа Blade Haskell, вот, Так что да, сейчас еще GT8 на подходе, так что scoped-types variables, да, я согласен, очень нужны. Я думаю, тут безопасно можно включить еще всякие uh, bank patterns, uh, binary literals, Uh, из таких расширений, которые ничего не должны поломать. И... Всякие flexible instances, flexible contexts. Да, мультипарам type classes я люблю, yeah, yeah, yeah. Uh, rank and types, uh, JDTs, type families, наверное. Ну no, вот JDTs и type families, они uh, из них следует monolocal binds, и вот это может там поломать код. Mm, ну, теоретически да, но, наверное, для тех, кто часто их использует, это очень полезно будет. Ну, смотри, если кто-то часто их использует, они делают так, как я делал, то есть вносят эти расширения в кабал-файл. Ну, там... мы тоже так делаем, да. да. Ну, в, в, в принципе, да. А, ну, знаешь, вот эти недовольства, они возникают не когда ты работаешь над большим проектом, где это все включено, а когда ты там тестируешь много маленьких идей, делаешь какие-то маленькие пакетики, там, еще что-то. Вот. захотелось так... тебе теорему фирма доказать на Haskell, да, с помощью вот этих зависимых типов? И ты такой полстраницы расширения должен включить. Да, тут не нужно доказывать теорему терма, фирма для того, чтобы тебе понадобились все эти расширения. Кстати, еще про расширения, которые можно безопасно включать? Я думаю, что это derive functor, derive foldable, derive traversable. И до этого тайп был. Да, который почему. Нет, ну это тайп был. А там сейчас как он работает? Чтобы Typeable mm -hmm. был для всех типов, надо решение включить? А, кстати, да-да-да, ты прав. Ты прав, я, я просто еще с этим не сталкивался в новых компиляторах, но да, там э, что-то в этой области улучшено. Меня всегда раздражало вот с дирайвингом э, этих классов, что надо их э, импортировать, то есть если вы хотите задеревить Typeable, вам надо импортировать DataTypeable. А, вот. Но действительно, там, там были изменения, я очень им рад. О том, что Type-Ball будет э, автоматически вроде как деривиться, наверное, это уже в какой-то версии есть. Я никогда не помню, в каких, в каких версиях что есть. Но да, это, это уже, это уже есть, понятно. Это даже всем есть в каком-то вроде есть. А, и еще там, кстати, вот мое внимание привлекли некоторые комментарии. Там кто-то предложил, например, overloaded lists включать. И я вообще категорически против. Мне не нравится overloaded lists. Uh, я считаю, что well, он недоделанный... очень много ambiguities, просто <coughs> очень много. Это даже не то, что ambiguities, я считаю, что он ну, откровенно недоделанный и неюзабельный. Uh, и что GC нужно другое расширение для работы со списками. Uh, а, а почему, почему он неюзабельный? Ну вот еще, uh, еще одна претензия, которую я могу сказать, это то, что когда вы паттерн матчите, то он не умеет uh, выводить, по крайней мере, не умел выводить Exhaustiveness. Uh, Во-первых, паттерн-матчинг, но другая проблема, про которую я в основном говорил, это uh, я считаю, что подобного рода расширение должно поддерживать гетерогенные структуры. Вот. А overloaded это lists... Было бы nice, да, но... Over это lists, он, uh, нужно другое расширение. То есть overloaded lists, он использует uh, там type-class какой-то из лист или что-то такое. Вот. И структура вот этого type-класса, который обеспечивает работу расширение, а, она не заточена под то, чтобы а, вообще работать с гетерогенными списками. Она да, с... это все списки. понятно, но вопрос в том, как, как, как написать э, класс, хотя может и можно, но по-моему это не очень тривиально, написать класс, который будет поддерживать гетерогенные списки. Это можно написать, но при этом, скорее всего, там будет большой верхет в простых случаях э, и лишнего создаваться. И... И нужно достаточно много там хакать всего этого дела. Но токсического сахара, который используется. Ну то слушай, есть... токсический сахар будет совсем другой. Если, а если так... ты будешь э, проставлять точечно это расширение там в тех модулях, где ты используешь там гидрогенные какие-то структуры, то, наверное, это будет норм. То есть ты, конечно, вверх получишь э, на какие-то там литералы со списками, которые у тебя там есть. То есть я бы сказал, что было бы здорово иметь отдельное расширение который бы поддерживал гетерогенные списки, это было бы волшебно просто. Угу. И тогда бы просто было два разных расширения, но ни одно из них не должно включаться по дефолту. Просто где вам надо, вы его включаете и миритесь с последствиями. Да, в трате, кстати, есть обсуждение на эту тему. Там, по-моему, мой коллега писал, Леша Уйманов, как раз он эту тему поднимал. Собственно, еще из таких расширений из головы у меня вылетело расширение, которое, которое мне что-то ломало. Так, ладно, если я вспомню, я скажу какие-нибудь комментарии у вас есть, что? А, кстати, да, как, как насчет partial type signatures? Как вы думаете, должно быть оно по дефолту? Я, я вот думаю, что да, я очень люблю. С ними сложно, потому что в разные моменты хочется разного. Иногда я хочу использовать partial type signatures для того, чтобы просто заткнуть type checker. И тогда я не хочу никаких ворнингов. Я хочу поставить подчеркивание, чтобы оно просто скомпилировалось, и чтобы компилятор вывел правильный тип, и мне не важно, что это за тип. А иногда я хочу э, использовать это как аналог typed holes. То есть я хочу, собственно, увидеть, какой тип компилятор выведет э, на том месте. И вот э, очень сложно эти два use а совмещать, потому что либо вы отключаете все ворнинги. Либо вы включаете ворнинг, но тогда вы не можете писать код, который просто компилируется. Как вы с этим боретесь? Руками. Ну, я ставлю дырку в типе, смотрю, что мне GSC предлагает. Думаю, нравится мне то, что он предлагает или не нравится. Если нравится, я беру и пишу то же самое в эту дырку. Но э, мы говорим о том, чтобы включить Partial Type Signatures э, на уровне э, всего проекта, да? И если ты хочешь... Ну, то есть ты всегда заполняешь дырку. Мне иногда хочется оставить там дырку, потому что э, иногда бывает так, что там какой-нибудь большой тип, а я хочу специфицировать только маленькую его часть, а все остальное пусть компилятор выводит. Ну, э, понятно, да, о чем я говорю? Вот там, например, когда Exception ловишь, чтобы ты не писал either, some exception, что-то, а ты пишешь там подчеркивание, some exception, подчеркивание. Или either, some exception, подчеркивание. Вот, и сразу понятно, что происходит. То есть оно и более читабельное, Нет, поэтому погоди, я хочу ты, такое сказать. погоди, ты сейчас не, не про type holes говоришь. Я про partial type signatures говорю. Такой пример. Ну, и ты прям хочешь потом этот код использовать, там, в продакшене и так далее. Конечно. Конечно. Не знаю, я, я обычно проставляю. То есть мне кажется, что если там тип не проставлен где-то, то это скотсмайл такой. Ну привет. Ну обычно ты вообще там тип не ставишь. Я не говорю сейчас про топ-левел. А, ну, ты да, про а, какие-то... Ну, вот ты ловишь exception, ты пишешь catch, да, или там ты пишешь... Ну, что что в таком духе. Тебе okay. надо э, специфицировать или там try, да? Да, тебе нужно я, Если тип, тип выводился, ты бы вообще его не писал. Но тип не выводится, потому что непонятно, какой там тип exception. Тебе хочется написать either, сам exception, а дальше идет большой тип, который, собственно, должен вернуться. Вот, но тебе его не хочется писать. А, ну, подожди, если ты используешь, там, лямбду в кетч, то ты обычно просто э, в левой части этой лямбды, как, там, где ты биндишь переменную, ты просто пишешь, типа, эксепшн, и больше тебе ничего не нужно писать, ничего. Ну, э, когда это в лямде, то это одно дело. Но быва бывают и такие случаи, как когда это не, там, не лямбда, а это какой-нибудь try, и тебе надо вот такой ether написать. То есть понятно, что есть куча workarounds. Ну, обычно но... я просто... я сразу же пытаюсь вычислить место в этом блоке кода, где мне придется писать самую короткую сигнатуру. Да-да, я, и я и согласен, я туда. тоже самое делаю. Но раз мы уж говорим о э, удобствах расширения partial type signatures, я вот говорю, один из use case partial type signatures это такой, да, а, а другой use case partial type signatures, это как ты говоришь, чтобы компилятор тебе выводил тип. И вот их сложно мерить вместе. Да, ну ты, ты говоришь про то, что Uh, было бы круто, если бы ты мог ставить эти дырки и у тебя бы не было ворнингов. Ну да? вот я, я не знаю, какой, то, какой, то есть, какой то должен то... быть идеальный интерфейс к этому. Но ну, мне, есть... мне просто в разных случаях хочется разного. От, Это похоже на другое расширение. расширение. Типа, uh, ты хочешь диригировать... Uh, ну, немножко странно получается. То есть Ты же, uh, когда не используешь uh, partial-type signatures, ты... А, uh, я, я, я понял. То есть у тебя есть, у тебя есть сигнатура, в которой... Uh, тебе нужно указать одну часть для того, чтобы все uh, да. это было достаточно, а вторую часть uh, ты хочешь оставить пустой. Именно. Но... И, и Partial Type Signatures, он разрабатывался с таким use case тоже in mind. Mm -hmm. Там он yeah. э, явно поддерживается. Ты знаешь, было бы прикольно, наверное, если бы была опция... Для включения и выключения warning от Partial Type Signatures. Так для она того, есть. Что, Но для того, что она ты хочешь, ну, тебе ну, ее на модуль нужно поставить. То есть, модуль это а атомарная единица, куда ты ее можешь включить. Да, а ты хочешь именно. На а, ствол, ты, я, я, пытаюсь, я пытаюсь понять вот, потребность, про которую ты рассказываешь. А, ты, то есть ты хочешь, чтобы вот у тебя, например, в одной функции были, там, не было ворнингов, а во всех остальных функциях модуля были ворнинги или что? Ты же можешь отключать этот э, ворнинг на уровне модуля. Да, да, все так. Но это дополнительное телодвижение. Мне хочется, чтобы компилятор сам угадывал мои мысли и говорит, вот, вот тут окей, я оставлю дырку, а вот тут э, выведенный тип у дырки такой-то и возьми и замени там. А там в этом трейде на Reddit предложили один экстеншн, который тебе, наверное, понравится, Рома. Э, он не существующий, правда. Он называется «Auto Derive All Extensions» чтобы GHC сразу тебе определил все экстеншены, которые ты хочешь здесь использовать. Прикольно. Да, это было бы круто. А лучше всего сделать такой единый экстеншен в следующем году, например, do all my work, ты включаешь его, и все сразу работает. Да, David, David, без проблем, тебе просто тип нужно будет написать очень большой, и там будет один терм. Терм просто будет говорить что-то вроде do, make, make happen. Ну, кстати, вы замечаете, как в компьютинге в целом все движется кругами, и сначала люди жалуются на одно и изобретают другое, потом со временем начинают на другое жаловаться и переизобретают первое, вот так же самое с экстеншенами. Когда-то давно, если кто помнит, были минус F Glasgow X. Все жаловались, ну как не все жалуются, но, наверное, кто-то жаловался, что вот почему она включает все сразу, давайте делать много маленьких экстеншенов. Сейчас 2016 год, и мы жалуемся на много маленьких экстеншенов и хотим один большой экстеншен. Ну просто потому, что этих маленьких экстеншенов стало, ну просто невероятно много, и их количество еще увеличивается. Мне кажется, дело в том, что увеличивается количество библиотек, которые эксплуатируют все вот эти экстеншены, и э, они получают более широкий адопшн. То есть, во-первых, для того, чтобы использовать там какую-нибудь библиотеку, тебе нужно включить несколько экстеншн зачастую. А, Во-вторых, для того, чтобы... Ну, ты вот начинаешь это использовать, ты как понимаешь, для чего они нужны, ты их вот. и после этого тут же начинаешь использовать сам. Вот. И вот это friction, как бы, такой, получается, это как снежный ком с горы в больших проектах. Когда, когда ты вначале там точно добавляешь несколько прагм, а потом у тебя оказывается там несколько десятков их кабалов э, в кабал -файле. Случаи, когда библиотека форсит включение каких-то экстеншенов, они довольно редкие. Ну вот пример, который ты привел, когда есть template Haskell. Вот это один пример. Еще пример, когда есть какие-то multi-param type classes, опять-таки, которые тебе надо еще и инстансы определять, да? Um, или давать какие-то type signatures Но это относительно редкие примеры Чаще всего, когда я включаю расширение, это потому что я сам хочу его использовать Не потому что его какая-то библиотека требует ну, на вскидку тоже Singletons, потом... А, было много ну, примеров... Ты, ты понимаешь, меня, да, что Синглтонс это очень нишевая библиотека? Ну да, это, -то это не, не, не то, чтобы entry-level, да, что ты там Hello World на Haskell'е пишешь и Singletons' а, Потом мне очень часто приходилось а, писать какие-то... Ну, то есть раньше я включал там на модули а, я писал какие-то функции, там, локальные биндинги, которые... Линзы, допустим, используют как first-class. Вот, и там нужно Rank and Types. То есть, если тебе нужно там получить какую-то линзу, да, или сделать, написать функцию, которая принимает линзу, параметризовать ее, а, ну, и вообще с любой оптикой, там, в за такая проблема, то тебе нужно писать какую-то здоровую портянку, и там тебе нужно Rank and Types и все прочее. — Ну, опять-таки, это библиотека Lens, которую... — Ну, да, я согласен. — Все знают, что нельзя использовать. — Но все используют. — Шевченко, ты используешь Lens? Mm, — Иногда, но не часто. — Саша, ты? редко Я не умею правильно использовать Lens, поэтому не использую, хотя местами хочется. Вот, а мне что-то очень часто хочется, и я сейчас заметил за собой то, что я добавляю... Ну, у меня там на работе есть всякие модули, типа утил скоман вот куда добавляются всякие разные helper, которые используются там по разным пакетам, по разным модулям, вот И я заметил за собой то, что я частенько там добавляю в последнее время всякие изоморфизмы, призмы потому что э, некоторые как бы, переходы между там, типами нужно делать, во-первых, в две стороны, во-вторых, э, я их и так часто использую в тех местах, где композится линзы, и, вот, и как-то получается гораздо удобнее. Вот, и там везде нужно вот эти типы писать. Окей, okay, на сегодня мы исчерпали наш лимит времени, поэтому хорошего вам использования линз. С вами был Денис Редозубов, Пока-пока. Денис Шевченко. Всем пока александр вершилов пока. и я роман Чепляка. пока